Вечер, вечер, день и ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада — это события ближайшего будущего на работе и дома. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времечко в комментариях. Я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, спасибо вам за лайки, за предложение, темы, за все самое наилучшее, что вы дарите этому каналу. Поэтому представляем себя, возможно, какого-то другого человека, если вы хотите узнать, допустим, его какие-то ближайшие события. Почему бы, собственно, и нет? Загадывайте, вдох-выдох. И выбирайте любые свечки, которые вам очень сильно манят, дур, манят и тому подобное. Поэтому сегодня будем смотреть на второе счастье, На второе счастье. Давайте, кто? Здравствуйте, кто выбрал фиолетовый вариант? Отдельно будем на работе, отдельно дома. У кого нет работы, соответственно, смотрите дома. Если работу вы считаете каким-то своим хобби, занятием и тому подобное, смотрите, кстати, на работу именно в таком контексте. Можете и то, и другое, можете что-то одно. Поэтому давайте посмотрим. Здравствуйте, я выбрал еще раз, раз, раз, раз. Фиолетовое ближайшее будущее на работе и дома. События ближайшего будущем на работе. События ближайшего будущее дома на работе. Дома. Что самое интересное? На работе четверочка жезлов, дом, восьмерочка, пентакли. Работу домой, да. А, на работе праздновать и отдыхать, дорогие мои. А кто-то будет работать дома. Это интересно. Ну ладно, события ближайшего будущего. На работе. Отшельник, пятерка Пентакли. Немножко будет не... Атмосфера сама будет стабильна. Но вам что-то будет не хватать на работе. И что-то вас к чему будет толкать. Вот здесь какой-то момент, события ближайшего будущего, возможно, какой-то... А вдруг у кого-то что-то, допустим... По четверке жезлов какое-то отмечание, что-то надо сделать, а возможно и ваша работа связана для того, чтобы что-то сотворить, что-то сделать, что-то вовремя. Тогда здесь больше проигрывается тот момент, что вы будете немножко нервничать, ну прям сильно, я бы сказала, немножко это так слабо сказано какие-то нервные искания нервно что-то вот такой момент это очень может происходить возможно просто работа будет неким ключом будет обычным но вы как-то будете маяться то есть либо связана у вас работа с тем чтобы что-то сделать для кого-то праздник либо какой-то заказ либо вот что-то что -то сделать доделать переделать именно для кого-то то вы будете нервничать то вы будете какие-то идеи искать то вы как-то будете вот это все делать как-то будет все не удовлетворять. Это вот сделала работу, потом, да нет, хочу по-новой. Вот здесь вот какая-то личная, вот также, возможно, идет инициатива уже личная, какой-то самокритика может прослеживаться. Так, если, в принципе, работа обыденная, ничего каких-то особых стараний и сил творчества не требует, то я бы сказала, здесь тогда просто какой-то момент нервика, каких-то нехваточка, возможно, средств, денег здесь может проигрываться. Да, возможно, вам захочется чего-то иного, чего-то в семью захочется, в семью, да, здесь у кого-то, возможно, новые какие-то будут вещи, дорогие мои, да, возможно, кто-то здесь и сам уволится Здесь тоже может и об этом говорить, то есть устала-устала, пошла-ка я в другое, заставит уволиться. Да. Ну и возможно обстоятельства, возможно семья, но здесь какая-то немножко перемена связана больше с вашим настроем по жизни. Вот здесь, да, либо переделывание полностью своей какой-то рабочей зоны, атмосферы, чтобы для вас было легко, либо переделывание, Но ну, здесь вот что-то такое глобальное, грандиозное, но требующее ваших моральных затрат. Будет вот именно это некое событие. То есть здесь больше основано и акцентировано на морали вашей на то, к чему вы готовы, не готовы, и чего вы хотите. Некое событие. Но здесь я, я сразу говорю, правда, если кто здесь делает какую-то работу для кого-то, то, соответственно, вас будет не особо как-то удовлетворять. Вы будете то ли переделывать, то ли как-то вот новую какую-то изюминку. Вот я хочу именно так. Я, я привыкла, но я хочу именно так. И здесь то же самое. Здесь кто-то может уйти даже с работы просто именно за каким-то счастьем, за какой-то, возможно, новым каким за какой-то новой для себя работы за новой деятельностью может переключиться на другую деятельность тоже может кстати проигрываться но здесь соответственно ваши какие-то внутренние хотелки по вашим хотелкам и события ближайшего будущего будут вот здесь вот какой-то такой момент может общий но как смогла я больше интерпретировать я вот сколько чего увидела да Да, по вашим хотелкам, по достижению ваших какого-то морального удовлетворенности будут события. То есть, если вам морально надо удовлетворить, поменять свое рабочее место, будем менять. Если не, если не менять, то будем как-то переделывать, доделывать, и как нам нравится. Вот здесь вот какой-то такой момент на то, что я хочу, то и делаю. Вот здесь именно да, может очень сильно проигрываться у этих людей. Может даже денежки маловато быть, у кого-то не хватать. Тоже может проигрываться, и немножко э, какая-то такая депрессивность именно по этому плану. Давайте дальше. Дома. Дома у нас а, восьме, восьмерка. Нормально. <с Нормально, <с <с хорошо, <с не переживай. Но есть что переживать. Вот здесь то же самое. Здесь вот люди какие-то прям настроения. Если дома хорошо, то и жить хорошо, Да. Да, здесь может как великие планы по дому ставить, либо строить, но и особо их не выполнять. В доме я бы давайте так, по первым трем картам очень даже стабильно все хорошо, но вот здесь какие-то самовольные выводы о каком-либо развитии, о каком-либо куда, что и у нас катится, что у нас не починено, что это вот надо сделать. И вот здесь вот так же может привести некий момент огорчения, а вот это вот это, вот то вот то. И вот здесь сами себе люди могут какие-то вещи просто на придумывать с пустого места. Дорогие мои, все у вас Хорошо, но вы сделали выборы, вы сделали ситуацию, в вам еще что-то не нравится Значит, значит, значит, вот, короче, вот, девчонки, додумываем, мальчишки, додумаем, что надо сделать На самом деле, просто можете расстроиться только потому, что вы это что-то придумали для себя Либо что-то вот заметили, что надо переделать Надо переделать это срочно, и у вас как-то будет какие-то все равно расстройства Поэтому давайте совет, тупо совет ну, везде нормально, но везде все it's окей, okay. но вот вот как-то все не так. вот именно больше внутренние какие-то такие порывы как-то все не так будут кидать вас какие-то вещи, которые в принципе не особо соответствуют действительности. Давайте советую вас мои дорогие. Потихонечку но ну, вы можете приблизиться к вашим неким целям. Но особо впадать в истерику это бесполезненько. Надо четко продумать для себя какие-то вещи. Четко делать то, что вам не нравится, если это достигает каких-то ваших соображений, ваших хотелок. Вот здесь вот выбирайте даже какие-то хотелки по, -по, -сво по своим мозгам. И потому что вы можете сделать, либо нет. Но здесь вот полномерно рассчитывайте ваши силы, полномерно рассчитывайте ваши хотения, что-либо сделать, даже если они как-то идут в разрез со всем миром. Полномерно, потихонечку, тихой идут вперед, да с песней. Ваше недовольство это может проигрываться реально в вас самих, но не быть этой действительностью, дорогие мои. Вот здесь еще я бы сказала вот такой момент. То есть, вот, какие-то недовольства, какие-то вот... Вот ваше восприятие, это очень сильно по этому варианту очень многое делает в вашу жизнь. Пожалуйста, посмотрите на то, как вы воспринимаете какие-то ситуации. А не вы в том, что вроде-то все нормально, а вы как-то думаете, что плохо. Может быть, в этом проблема, а не в, в окружениях, не в событиях и ни в чем либо Немножечко вот, короче, как-то так. На свое большее восприятие мира и всего на свете тоже как-то должно строиться. Пересмотрите какие-то эти моменты. Может быть, все намного проще, чем, нежели вы думаете. Подумайте. Вот, по философ... вот здесь вы прям чистогана вот чистоганно знаешь, совет. Пофилософствуй философствуй. По, -фило по философски относитесь к этим вещам. Вот здесь вот, вот как-то вот так. Ладненько, давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал красный вариант. События ближайшего будущего на работе и дома. События ближайшего будущего у вас дома. События ближайшего будущего у вас на работе. Дома верховная жрица, работа у нас семерка мечей. Семерка мечей. Кто, если в Вайнуху играл, будет объявлен в мир? Кто он, ну, кто? Ой, дорогие май. так, во-первых, на работе у вас еще а, от вас может кто-то хотеть что-то, чтобы вы за эту работу еще сделали, за него. Кто-то может немножечко на вашей шее свистнуть, кто-то может очень сильно обратить внимание на вас на работе, кто-то может одаривать вас вниманием и хотением от вас, кто-то может подхлемасничать, кстати, для каких-то своих интересных целей. Ну как-то сказать, что ты красиво выглядишь, но ты можешь еще и отчет переделать. Ну, немножечко, вот, вот знаете, немножечко кавардак. Вот немножечко кавардак. Немножечко вот все как тут люди какие-то, лево и право. Что у людей творится? Вот здесь вот такая позиция, что творится с этим миром? Куда я зашла? Что от меня хотят? Начальник хочет, подчиненно хочет. Да, чтоб вас всех. Вот здесь вот именно немножко кавардаком попахивает. Именно какой-то вот прям незапланированная сдача. Что? Незапланированная гидовича. Как? Вот именно вот здесь больше пахнет каким-то кавардаком. Вот все идет не особо по плану. Все люди работают так, как им надо. Вот здесь, вот, знаете, вот как лето играет. Вот лето хорошо, а ты выкручивайся, как хочешь, если ты начальница. Поэтому, дорогие мои, <систит> <систит> здесь вот какой-то везде кавардак просто. Не за что взяться. Вот какой то возможно, также раздробленное ваше настроение тоже может осуществляться в этом плане. И отыгрываться на работе. То есть, вот здесь как-то вот. вот валится что-то, не так вот, как-то как вот все вот как-то вот бесшабашно, и бесшабашно начальник уже пристает ко мне посередине дня, когда я ему обещала зайти к нему вот только вечером, если у кого-то шошмашушеры с начальниками, дорогие мамы, здесь вот кавардак вообще, Именно что? Что происходит? вот здесь вот, да, куда я попала? Что происходит? кто вы? Вы? А вы по какому вопросу? А я не поняла. Вот здесь вот как какие-то... Возможно, также что-то... но ну, не то, что внепланово происходить, но как кавардак некий внеплановский может. Ну, только как кавардак. А что-то прям внепланово... <гас> я не увидела. Поэтому, дорогие, ну кто-то вас, вот здесь, если, если, если тут начальник сразу, вот не можешь с работы смотать, ну по, ну, по обыренькам, ну это, либо если вы сами, сами с усами, да, ну, ну здесь вы можете сами с усами вытворять тогда, если вы сами такие интересные, вкусные, э, рабочие, сами на какую-то свою нотку, свои какие-то потребности, хотелки можете вначале, нежели работать. Может тоже это очень сильно говорить об этом, то есть это э, позиция, то есть я хочу сначала это сделать, а потом я уже работать буду. Ну не хочу сначала, ну вот такая вот не хочу. Также может именно коварда какие-то ваши хотелки, предпочтения, плюс... Ну, немножечко вот каким-то ковардаком, немножечко каким-то беспредельщиной. Пахнет! Пахнет! пахнет воняет ваши все дела. Может, какие-то приставания, может, какие-то вот, вот, какие начальники, может, какие-то еще подчиненные, какие-то внимания, какие-то... Какие как ты как хорошо выглядишь! Ни, ни, вот ни с того, ни с сего. Вот как-то вот здесь вот какие-то такие. Может, кто то вам прикипеть. Вот, слышь, вот, вот надо вот это сделать. Но я так не могу. О, у меня любовь морковь, но ты же, ты же, у тебя же никого нету. При этом, обидев Фаста, да. У тебя же никого нету. Ты сделаешь за меня. А я пошла. И вот здесь вот какой-то... Я пошла. Вот, вот, дорогие мои, вот здесь вот, да. Мне даже глаз болела от этого варианта, поэтому давайте дальше. Что дома-то? А дома-то что? А дома что? Пойми, что? Дорогие мои, что дома-то? А что дома там? Ой, дорогие, ерундить не только на работе, но и дома. А вот что-то вот дома в ерунда может случиться. Вот вы не знали, а оно случилось. Вот здесь вот какая-то... А что? Вот здесь, может, дома какая-то внеплановая Вот здесь внеплановые вещи, то, что вы немножечко не ожидали, я бы сказала, больше здесь произойти. Возможно, мужчина там что-либо сделал, если мужчина под боком. Если мужчина нет, то, возможно, какие-то вещи, которые вы внепланово будете делать, но только потому что вы захотели. Вот здесь хотелки чистоганом. Вот здесь красный вариант. Женщина, мужчина. Я хочу, я творю, я беспределю. Я беспредель, возможно, какой-то ковардак дома устроить, вот срач, да? я одна, значит, я устрою, если кто, конечно, это может, давайте так, кто не может, тот какой-то просто беспредельчик немного себе позволит, булаганчик и дома тоже, ну, шах одеть будут, да. Да, поэтому, дорогие мои, здесь и правда и на ушах будут дома ходить, либо вам на ушах свистеть будут кто-то очень сильно дома, либо также вы сами будете сами себе свистеть, дабы свою какую-то некую совесть успокоиться, что я завтра уберусь. Поэтому, дорогие мои, ну здесь немножко кавардака и дом будет хватать. То же. Это, да, захватывает немножечко. Ну, какие-то, возможно, какие-то вещи, которые... Вот я не хочу делать, по-твоему, вот я буду делать так. Вот кто-то может вам это сказать. Либо вы сами себе это можете сказать, да, бы унять свою такую совесть. Совесть-ма-совесть. -совесть. Да. Поэтому, дорогие мои, надеюсь, ничего не сгорит. Надеюсь... дорогие мои, поумереннее, поадекватнее вам, и, и, и все вам в помощь. И, ну, это вот какой-то и беспредел и дома, что не говори, здесь и башня тоже дома падает, и Рафан, Троицер, Чаш, шестерка Жезлов и Башня, Цузо, Пентакли. Ну, здесь, возможно, вы что-то можете сломать просто ненароком, дабы что-то приобрести. Специально сломала вот это, чтобы потом приобрести себе то-то. Здесь какой-то может проигрываться, кстати, вот такого рода шпионажа. По своему собственному подобию, либо по отношению. Это то же самое, что муж у вас разорвет носки, которые он не любит, но просто случайно, а на самом деле он просто их ненавидел, наконец-таки я их не ношу. Может очень сильно проигрывать, если у вас что-то есть. Либо вы сами сделаете так, что вот как-то вот для себя вот именно какие-то свои хотелки, может, что-то правда разбить, вот тарелка. Ну, навик она не уперлась, выбросить, разбить, дабы купить что-то новенькое. Здесь какие-то вот все хотелочки вообще, кто красный вариант выбирает? Кто из вас? Сразу вижу. Я тоже так хочу, здесь уже так тоже хотят. Коварда. Ну, смотрите, выбирайте мысли материально. Смотрите, что вы выбираете, потому что ну, здесь очень такой знатный вариант. То есть, если дома кто-то ерундить, по страшному уже может смотрите. смотрите А может, на работу дети придут, кстати. Что-то я не увидала. Я, я хотела, что-то я забыла. Ах. Ну, ладно Дорогие мои, ну какой-то такой бесшабашный такой вариант. Саша, у меня правда аж, аж все. Давайте дальше. События ближайшего будущего на работе и дома у вас мои. моей... Почему фиолетовый? Хотела сказать, когда голубой вижу. События ближайшего будущего на работе. А может перескакнуть, да? Не хочу фиолетовый, хочу сюда. События ближайшего будущего у вас на работе и дома море волнуется, но не особо Так, король мечей На работе, Влюбленная дома На работе, она дома О, миротворец, здравствуйте Миротворческая позиция Кто ищет везде, везде Все, чтобы было нормально Тютелька в тютельку, чтобы все дружили Мир миром был вот здесь какой-то миротворец, и, и, и вот здесь вот и что дома, и что там. Ну, на работе не очень, конечно. Вот, дорогие мои, вот кто у нас такой интересный миротворец здесь? А, мутки за мутки пола могут как-то... Ну, смотрите. Здесь с чистоганом может проигрываться любовное отношение, либо какая-то любовная прелюдия по отношению к вам какого-либо человечка на работе. Здесь может некое внимание, некое озорство по отношению к вам происходить на работе. Здесь частейше есть момент именно приставушки хлебушки Что-то здесь может такое произойти на работе. То есть, здесь кто-то может вам под предоставить какое-то некое свое внимание, некое свое такое потребительское отношение. Вот потребительское отношение! Очень правильно думаешь! Потребительское. Да, вот именно в этом ключе в кексе-пексе, поэтому кто-то, возможно, вас очень сильно на работе, ой, какая-то классная, здесь может какие-то встречи, какие-то свидания, кто-то вам может ли... и реально лить в уши, на самом деле, здесь именно семерка, пятерка и император дабы как-то, возможно, справиться, либо подлезаться. если на работе кто-то, возможно, подлижется, либо какое то вот ты вот такая хорошая, сделает на меня тоже, это как у другого варианта, но здесь это в большем ключе, именно немножко в теплом, в легком и вот какие-то приставашки людей к вам, давайте так, приставашки, нуждашки, кто-то вас нуждается, кто-то вам пристает, кто-то вас спрашивает что-то совета, кто-то за вами следит, кто-то еще что-то, но вот здесь вот именно вот более такой глобально теплый подход к вам окружении. Окружение вас, мужчин, женщин, без разницы. Вот здесь вот какой-то вот окружили меня демоны, окружили демоны, вот здесь да. Ну давайте немножко, я чувствую просто кто-то испугается, когда я так буду говорить. Здесь раз такие дома миротворцы, то здесь могут испугаться моих слов, поэтому я немножко не пугаю людей, по семерке и по пятерке я просто не могу Поэтому вот здесь возможно приставание людей Хотение от вас чего-то Вот я хочу вот так, тогда давай вот так давай сделаем еще что-либо Если мужья-жены вмешиваться будем Да, ты же не справишься Вот мы же помешаемся Мы же, мы же тебе что-нибудь скажем Здесь могут пристав... вот именно отыгрываться как любовные отношения на работе И как любовь вмешиваться в работу твою вот этот вот, который вообще не юлит, он что-то говорит мне, да, что-то, что-то... Чё... А я же знаю лучше, да. Поэтому, дорогие мои, ну, здесь вот какая-то любовь. Возможно, у вас а, болна, будет полна любовь головы. Голова полна любви, что не доработает. Тоже может проигрываться, кстати. В принципе, ну, поэтому какой-то вау-вау, мяу, но при, при этом у кого-то очень сильно, ну, с какими-то своими... Хотелками по отношению к вам кто-то будет очень сильно обращаться. То есть что-то для него, возможно, по облату, возможно, что-то с властью связано. То есть именно из-за властности к вам человек тоже может как-то обращаться. Поэтому, дорогие маны, ну, вот, вот по, я стараюсь не пугать, но я не могу это не сказать. Но ну, возможно, вы просто в лайтовой какой-то форме, манере. Возможно, люди к вам некие будут обращаться ну, по, по, по дружбе, по-братски. А по знакомству здесь тоже может происходить именно вот какие-то события. То есть ты, ты мне должен, ты мне обязан тоже может происходить, не могу исключать. Вот какие-то такие вещи больше с властью связаны, больше связаны с какими-то потребностями чужими, не чужими, с вашими тоже может. И вот здесь вот именно какие-то вот на таких нотах ну, события могут случиться. Поэтому давайте далее. Да, дом влюбленные Повешенный, а шестерочка мечей, сварганится, сбиться, переехать. Возможно, у кого-то просто задерут уже старые какие-то проблемы, долгие проблемы, кто-то кого-то заденут очень сильно, так вот. Но здесь вот досмотрите, дома возможно не то, что там плохо-неплохо, не здесь больше отношения ваше к дому проигрываются, нежели что дома. То есть вот здесь влюбленный, повешенный, ну что выберете для себя в принципе дома, то оно и будет. Но здесь, я бы сказала, немножко от вашего выбора зависит. Возможно, вы кого-то будете мирить, если дома кто-то есть, возможно, вы также будете выступать неким миротворцем. Да, неким миротворцем. Возможно, вы будете какие-то уроки, какие-то домашнего быта очага, либо дома проживания будете усваивать. Если с молодым человеком, то с молодым человеком. То есть вот здесь вот что-то попахивает каким-то переворотом в, дома, в доме больше. Но этот переворот зависит от выбора и больше от какой-то либо жертвенности, либо от пересмысления каких-то взглядов. Но вот здесь больше всего проигрывают события ближайшего будущего дома это переосмысление домашнего быта очага куда я хочу что я творю что мне нравится что не нравится почему мне хожу по этому почему у меня ковер такой почему у меня вот дети не слушаются либо почему вот так то все происходит и вот здесь я, я вот хочу вот именно вот хоро, хорошее, я не хочу старенькая я хочу что-то для себя усвоить понять я хочу что-то вот именно что-то новенькое глобальненько. Вот здесь вот какие-то больше философские размышления в отношении, по отношению к дому, к близлежащим, к мужчине, если есть у мужчины, если сам есть сам у себя дома. Больше какие-то вот такие философские размышления, Жертвенность, какая-то, возможно, жертвенность ради кого-то, либо чего-то у вас будет, тоже может, в принципе, ожидать. Но здесь вот какая-то философия, какое-то понимание того, что я хочу, что мне надо и тому подобное. Здесь больше разбор полетов внутри и по отношению у вас по отношению к другим, да и вообще по сути. То есть, вот здесь вот какой-то немножко глуб, ну, как глубже позиция, нежели просто дети будут шуметь, ну вот правда. Здесь вот такая вот переосмысление домашнего, переосмысление ипотеки, переосмысление дома, где мы живем, какие наши соседи, а почему это так, а почему иначе, вот здесь все вот в такой вот манере. Вот здесь я больше бы сказала немножко вот от вашего выбора. Вот на что вы пойдете, ваш вас же глаз, вот надо переменить это. но значит, это будете делать, чтобы вам это не стоило. Здесь вот, вот именно тоже может именно проигрываться в таком ключе. Ну, надо у нее диван, значит, я куплю диван. Зачем он нужен? А для чего? А вот как? Вот здесь вот какой-то такой мом момент. Да, вот в мага поиграете. Да, вокруг да около ходим будем, конечно. В магу поиграете очень сильно дома Возможно, просто перемените обстановку Что-то купите из за границей Что-то доставите доставкой То есть вот здесь вот какой-то такой момент Королевская, я думаю, что надо так и вот здесь вот именно вот такое вот, Думаю, вот такое, такая немножко атмосфера Интересно <связавец> <связавец> Интересно Ланька, давайте дальше Здравствуйте, кто загадал на события, события, не палем, верничие, <свят> события я видела, ближайшего будущего. Спасибо тебе. На работе и дома, события ближайшего будущего на работе и дома, события ближайшего будущего на работе у зеленых, желтых, события ближайшего будущего дома. На работе, дома. Ну дома вот когда я что-то делаю, значит Луна. Значит Луна у нас дома. Непонятки, жуткие. Девятка пентаклей на работе. Ай. Ой, дорогие мои, здесь у кого-то... Давайте так. Первое. У кого-то может <связываться> не достигнуть особо больших целей, особо больших планов, либо не успеть вовремя. У кого-то может для работы застопориться. У кого-то может работа немножко пойти на спадик. У кого-то может просто как-то в... ушел в... за запой за... за отпуск. <связываться> в принципе, почему бы нет? У кого-то, правда, какой-то некий отдых может быть, какой-то передышка. То есть вот здесь вот... Да, ловите моменты, дорогие мои, на работе. Если какие-то работы передышки, значит, и не стоит. Поверьте, вот здесь вот именно вот... Зараб... Кто-то, может, и заработался, и кто-то решит отдохнуть. Кто-то вот именно здесь план больше о некой не... внеплановой, внезапной остановке, внезапной передышке, либо снижение какого-то КПД, коэффициент полезного действия вашего. Марина такие снова знает, да, прикинь. Короче, снижение КПД либо на работе, либо у вас по отношению к работе, либо у вас просто, слышишь, отпуск, бери и не выделывайся. Вот, поэтому вот здесь немного снижение оборотов, немножечко присели и взглянули. Вот здесь вот именно события ближайшего будущего, немного присели и взглянули больше снижения возможно может работники не так будут работать может их снижение какое-то но какое то вот вот именно вот, вот ловите моменты на полном серьезе там вот если какие-то вещи происходят какие-то внеплановые там поддохнул пользуйтесь это для себя и во благо это правда на полном серьезе да, но ну здесь как бы хорошее общение со всеми. Но, да, здесь есть... Если, возможно, просто, если у вас деятельность бурная, то, возможно, она просто снизится до минимального уровня, что вам будет комфортно работать. Но это как воспитательница. Если у вас воспитательница с детьми, дети не так будут шуметь. Вот здесь вот я бы сказала, дети не будут шуметь, и дети будут возможно, вести себя комфортно. Либо комфортнее будет с ними вам в этом ближайшем будущем вашем. То есть здесь все на снижение, на потихонечку. Если со многими детьми общаемся, либо учителя, либо еще что-то, либо в детских садах обычно, то вот как-то вот легче. Сейчас, хар... Сейчас лайтовее какое-то. Какая-то лайтовая стезя у вас пошла, но просто кто-то может это сильно перевернуть, что вот мне это не нравится. Дорогие мои, ну вот вот да. То есть пользуйтесь моментом, ну вот снижение, значит, надо, не переживайте. От, от вас ничего Не-не-не-не это вас ничего не убежит. Делать из этого трагедию тоже не стоит. Что, что вышло? Ну, давайте, вышло, так вышло, значит, кому это надо. А если кто-то, допустим, уволился, да? Если кто-то ищет, давайте кто-то ищет. Займитесь своим делом, займитесь своим любимым делом, найдите для себя нового хобби, которое вам очень сильно нравится. Если у кого нет работы, то в поиске. Ну вдруг у нас тут люди так сидят, и вдруг вот именно здесь вот как раз таки займитесь тем, чем вам нравится. Вот это пора, это некая стезя для вас заняться тем, чем вам нравится, и немного скамулировать энергию на какой-то некое поиск некого блага для себя, но и при этом понимание того, к чему я хочу и к чему я стремлюсь. Здесь больше вот над этим. Если кто-то Повышайте свою квалификацию при этом. То есть не, не сидите и при этом используйте это время. Все не зазря. Давайте дальше. Вот, короче, как так Дома, дома, луна, король чаш, дурак, тройка чаш Это девятка Ну, кто-то либо буйничать будет, либо как-то охренеть себя вести будет Ну, имеется в виду, кто-то либо соседи будут не так себя вести Либо будут слишком шуметь, либо вы будете слишком шуметь Будут какие-то, возможно, какие-то пьянства Пьянства, вот здесь пьянки, гулянки, диско и фанты Вот здесь это, это точно Либо рядом либо близлежащие, кто с вами, <смех> либо соседи, либо вы. Поэтому здесь пьянки, гулянки, дискочи, голова болит, кто-то вот какие-то праздники, какие-то гости. Вот что такое интересное, новое. Немножко пьянство, немножечко какого-то бедолама. Но оно будет здесь как-то происходить. Возможно, просто какой то передряжка какая-то будет дома тоже, может быть. То есть кто-то уж придет пьяненький, да, тоже может очень сильно происходить вашу какую-то стезю. Поэтому вот здесь вот какое-то немножко события ближайшего будущего пахнет какими-то застульями, какими-то вещами, ну и при этом каким-то немного непониманием того, как надо и что надо. Вот здесь вот немножко вот дома как-то так. Возможно, вы дома просто будете, да, там и полностью в каком-то окружении в своем тоже может происходить. То есть мало малое количество часов пути происходить дома, а потом на работе здесь тоже может так проигрываться в принципе. Можете как-то не особо осведомлены, что дома творится, тоже может это очень сильно проигрываться. То есть некоторое неосведомление, что творится, как происходит, тоже может быть. Соответственно, без тогда пьянок, но ну, может и с пьянками тоже. Поэтому, но здесь какое-то немножко непонимание, немножечко какое-то, какая-то, возможно у кого-то дискриминация тоже будет. Девятка Жела все равно я ей не могу обойти, поэтому и сказала. Поэтому кто-то может дома там не происходить в ближайшем будущем, она чисто на работе. Возможно, о чем-то вы знать не будете. Либо, правда, пьянство соседей, либо кто-то бухает, либо кто-то музыку орет. Вот здесь вот какой-то такой, немножечко бедла вам попахивает, но при этом каким-то с плюсом, с привкусом незнания и непонимания немножко, дорогие мои. Ну, какие-то события не очень, да, да? Но, возможно, вы сами это все будете просто устраивать, и вам это, конечно, просто по башке будет при -при приходить, ну, голова будет болеть. В общем, итоге, ну, вот какой-то такой момент. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Спасибо вам за лайки, за комментарии, за теплые слова. Комментируйте лайк, и мы подписываемся. И ставим обязательно колокольчик, дабы не пропустить стримы, видео и тому подобное. Желаю вам всего самого лучшего пока-пока.